Всем привет! В эфире перевыпуск первого самого ролика о черкесах и черкесии. Наконец-то мы до него добрались. Купительный ролик, лицо этого канала. И э, сегодня мы более подробно и развернуто поговорим о том, кто такие черкесы и что такое черкесия. Итак, черкесы или адыги, как они сами себя называют. В настоящее время это группа народов, проживающих значит, на территории юга России, а также в различных диаспорах за рубежом. Говорят они на адыгских языках адыго-абхазской группы языковой, и для них адыги являются общепризнанным названием для всех вот этих народностей, которые искусственно административно нынче разделены. Преимущественно, значит, в настоящее время к ним в России относятся адыгейцы, которых в советское время таким образом э, назвали, выделив отдельную группу закубанских черкесов адыгов под таким вот административным названием, поселив их на территории республики Адыгея современный. Также это шапсуги, которые проживают преимущественно в Лазаревском и Туапсинском районах Краснорского края. Это кабардинцы, собственно, в Кабардино-Балкарии. И черкесы которые под таким именем известны на территории Карачаева-Черкесии современной. Значит, к близкоростным народам, точнее, к близкоросым их относятся Абазины и Абхазы. Также к черкесам часто относились относят убыхов, которые называли, само название было Пех-Бех. Значит, они проживали когда-то в сочинском районе Краснодарского края и представляли собой такой хорошо законсервировавшийся древний особый этнос адыгов, сохранивший свой особый диалект, который не похож был ни на адыгский, ни на абхазский языки, а был таким своеобразный, и хотя они преимущественно были двуязычными, то есть и абхазоговорящими, и адыгоговорящими, но употребляли и этот свой диалект, и этот язык сейчас вот пытаются восстановить. К сожалению, они его утеряли, этот язык потомки убыхов, в принципе, как свою культурную идентичность. То есть они растворились в среде соседей адыгов, абхазов, но преимущественно в среди туров в Турции. Начиная с античных времен, адыги или черкесы были известны под различными именами, в частности, самые известные из них это Зихи, Меоты, Синды, Керкеты, косоги также. И известны они под этими именами были с 6 века до нашей эры, с момента появления первых античных греческих колоний на побережье, северном побережье Черного моря. В современности археологической культуры, относят предков адыгов к культурам Майкопской, Дольменной культуре, миотской и других местных культур. Сам этнолим понятия Черкесы появился в 13 веке в эпоху татаро-монгольских нашествий. Так адыгов впервые стали называть именно татары от которых позже это название переняли, соответственно генуэзцы, у которых были колонии на северном Причерноморье, и уже как такие активные торговцы они распространили это вот уже по всему миру. Так в том числе такое название под немножко визлизминенное в Черкасы пришло и в Россию. Что касается этнонима, адыг, адыги, то его точное, точный перевод, точное понятие на сегодняшний день не установлено однозначно. И считается, что он какое-то отношение имеет к такому же понятию, как, допустим, марийцы, то есть люди неба, люди небес, люди солнца, что-то в таком роде. Значит, впервые само слово адык появилось в литературе в 1502 году, упоминается у, у генетского путешественника Джорджа Интерьяна в его книге. В раннем средневековье, в принципе, во многом в последующем, адыгская жизнь, хозяйство их носило во многом аграрный характер, существовали различные ремесла, в том числе обработка металлов была очень развита с древнейших времен глиняных изделий. Исторически так сложилось, что где-то начиная с IV века и в последующие века, вслед за гунами, пришедшими в этой земле, адыги, как на все народы Северного Кавказа, по Подвергались постоянной агрессии со стороны внеш... с внешней стороны, со стороны вторгающихся народов других. В частности, вторгались сюда авары и аланы, позднее, позднее ставившие большое государство на Центральном Кавказе. Там булгарские племена, определенные были Хазары, Византии. Постоянно адыги старались сохранить собственную независимость политическую и каждый раз вели ожесточенную борьбу, борьбу с этими народами, каждый раз уходили в больше горные части. Их ареаловое распространение сокращался, попозже увеличивался с отходом этих вторгающихся. К X веку наша эра сложилась на территории Черкесии такой большой союз адыгских племен так называемая Зихия в которые преимущественно входили жанеевцы, будущие жанеевцы, будущие тимиргоевцы и кабардинцы. В это же время появля появляется первое христианство на этих территориях, значит появляется свой своя епархия христианская в Зихе, Зихийская и Тамартахская, это, это в Тамане. То есть две, они постоянно менялись, соединялись, разъединялись. Зихийская епархия она, соответственно, была расположена на реке Ничепсуха, это в районе современного Михайловская, там была такая поселение Никопсия, а Тамартаская, соответственно, в Тамане находилась. Что касается монгольского нашествия, то первая волна прошла безопасно для Адыгов, а вот вторая уже нет. В 1277 году темник называл Дардынский он, значит, прошел с очень серьезными военными силами по территории, в том числе Черкесии, по Северному Кавказу, и очень серьезно, скажем так, разрушил вот этот Зихийский Союз, очень много аулов поджег. Это очень, короче, плохо отразилось это на, значит, Адыгах. Кроме того, Адыги в чуть, -чуть более позднее время, во времена Тамерлана. Они выступили союзниками Тахтамыша, который воевал с Тамерланом в этой междоусобице вот междуусобице ордынской и поскольку Тахтамыш проиграл, то Тамерлан, естественно, весь свой гнев обратил на его союзников, прошелся очень серьезно в мечом по Северному Кавказу, по адыгским землям, в том числе по Черкесии, и поскольку он был мусульманином по вере, то впервые начал так серьезно насаждать мусульманство э, насильственным образом в том числе в Черкесии. Именно в эти времена адыги предпочитают преимущественно скрываться в горах, уходят многие равнинные адыги вот в горную часть, образуя будущие новые субэтносы. Там же появляются в горной части многочисленные дороги, пройдущие по верхам хребтов, которые позднее использовались до самых вот последних веков для сообщения безопасного от набегов кочевников. И таким образом мы видим, что к 15 веку в середине Получается, средних веков, среди адыгов выделились э, следующие крупные субэтносы. В первую очередь, это Жанеевцы были, это крупные субэтносы, изначально проживавшие в Низовьях Кубани, и при Азовской степи вплоть до Дона, а также в Восточном Крыму и Тамани, который э, во время с 15 по 18 века э, постепенно вытеснялся э, крымскими татарами и нагайцами сначала из степей э, при Азовье, на юг э, от Кубани. А с востока, пришедшими от моря морями. И таким образом, в итоге, еще и после серьезные чумы, прошедшие в начале 18 века, женевцы значительно сократились перестали быть ведущим Субэтносом и были ассимилированы в итоге своими адыкскими соседями. А та же часть, которая жила в Тамане и Восточном Крыму, еще в XVI веке была смешана с целой группой народностей, проживавших в рамках сначала Крымского ханства, позже Османской империи, и там они очень как бы, ну, серьезно перемешаны были. А Вторым, собственно, смотря, это которые проживали, соответственно, в средней части Кубани с 13 века примерно на вот этих обширных территориях, в том числе доходили их территории до предгорий современного Краснодарского края Дегеи. Но постепенно, в, в то же время, с 15 по 18 века, они вытеснялись оттуда сначала обжедухами, причем в, в череде военных действий, а позже и обадзехами, И таким образом их территория к 18 веку она сократилась до маленького участка в устье Лабы. Однако те Мергоевцы они считались аристократическим самым таким родом, самые авторитетные князья у них были. На них другие адыги равнялись во многом в части моды, в части применения законодательства, реформ собственного устройства. В ту пользу говорит и то, что современным литературным языком республики Адыгея официальным является именно Тимиргоевский диалект адыгского языка. Соответственно, к века веку у них еще и произошел внутренний раскол, из-за чего от них откололись отдельные мелкие супэтносы, хотя и под их контролем находились, но жили отдельно, это хакучи, мамхеги, адамиевцы и герухаевцы, которые вот распределились по э, речкам Белой и Лабе. Следующий событий – это бжедухи, проживавшие уже с 15 века, пришедшие с юга, вытеснившие тимиргуевцев в центральной части Адыгеи Краснодарского края, но позже были оттеснены они также к левому берегу Кубани примерно э, в районе современного водохранилища напротив него, э, шапсугами и абадзехами. Абадзехи к 18 веку их еще вытолкнули полностью из бассейна реки Псикупс. Делились они на хамышеевцев и черчинеевцев. Но считается, что к ним относятся также и махошевцы, которые жили на Средней Лабее. И как они отделились, они... Только в тот, в тот ранний период, когда Бждухи вообще вот в центральную часть переселялись в Кубани. Следующие это натухайцы, которые проживали на юго-западе Красновского края, в основном на побережье в районе Анапы и Геленджика, в клуб до Кубани, в Амбинском районе, примерно, сформировались они довольно поздно, в 18 веке уже и с ассимилированных ими субэтносов, вот тех же Жанеевцев, например, а также Хигайков, которые проживали вокруг Анапы. Шапсуги одни из крупнейших субэтносов адыгов в истории они значит проживали в 15 16 веках в в горах на морском побережье Туапсинского района, после чего стали значительно увеличиваться в населении, стали выселяться в равнинную части, а позже и в глубь материка, вытеснив, соответственно, бжедухов. Таким образом, Шипсугия разделилась на малую, расположившуюся на побережье Черного моря, и большую, расположившуюся, соответственно, в центральной части Краснодарского края современного. С востока они, их ограничивалась речкой Шахе по побережью и граница запада речкой Пшада причем стоит заметить что разница между шапсугами и натухайцами она являлась довольно условной поскольку они очень были близкородственные два, два супэтна са друг друга и очень многие часто их просто не разделяли никаким образом вот к концу 18 века их из бассейна Псикупса как раз вытеснили абадзехи собственно абадзехи Которые сформировались уже очень поздно, к концу XVII века, в Верховьях рек Белой Пшеххи и Пшиш в районе Лагананг, и позже расселились вот по низовьям рек и в долину Псикупса, вытесняя вот темерговцев и шапсугов с бжедухами. Считались они среди адыгов самыми воинственными, дикими, то есть такими прям откровенными горцами, жили очень скупо такие шотландцы, черкесии. И они отличались тем, что первыми устроили у себя демократическое общество. У них не было князей, как таковых. У них все вопросы решались на, на собраниях Хасе. Они же первыми подверглись радикальной э, так, пропаганде мусульманской со стороны Мухаммеда Амина, который устроил у них свою, вот, э, свое собственное устройство на основе шариата. Убыхи, собственно, про которых я уже упоминал выше, это Сабу Супэтнес, который проживал значит, э, в Сочинском районе Красновского края между речками Шахе и э, Мзвинтой. Они отличались... Такой особенности были полуфеодальными такими что-то средние у них международными собраниями и княжеской властью отличались они очень стройной формой устройства военных сил то есть у них было более-менее как бы так, не хаотичные войска, а организованные в какой-то порядок. И они являются теми, кто последние сдались в Кавказской войне и полностью выселились со своих территорий. Абазины – собственно, условная группа абхазоговорящих мелких сообществ, проживавших в долине реки Мзымта, это садзы и джигета, и в верховьях в вот, горных перевалах, переходящих в карачаево черкесию современную. Они были именно абхазоязычными племенами. И стали довольно большой частью вместе с беслинеевцами современных черкесов Карачаевой Черкесии. Собственно, кабардинцы, которые проживали с 15 века на обширных территориях Центрального Кавказа в большой и малой кабарде, и вдоль на Малой Кабарда располагалась вдоль пойма реки Терек. Здесь они основали свое собственное независимое объединение и пришли сюда, вот как раз к 15 веку из Черкесии, с запада. Как бы считается, что они уходили от власти Крымского ханства, распространявшегося в тот момент на Черкесию. И чтобы остаться независимыми, пришли решили эмигрировать на опустевшие тогда земли разбитых аланов. Собственно, беслянеевцы это небольшой субэтнос, отколовшийся от кабардинцев и вернувшийся на среднюю Кубани Лабу. В свое время тоже в будущем они образовали черкесов карачаева черкесии И, собственно, Абхазы, которые по сей день проживают в Абхазии, имевшие свое отдельное государство, Абхазское царство. Вот, собственно говоря, территория проживания всех этих племен и называлась условным словом Черкесия. То есть территория от Зовского моря, практически до Каспийского. В 9-12 веках образовавшееся. При этом стоит отметить, что территория Черноморского побережья считается по одной из теорий в какой-то момент она была договорящей населением заселена, но к 9-12 веку, с появлением собственно независимого государства абхазов, Абхазского царства, стало очень сильно распространяться. Абхазский диалект стал распространяться вплоть до суджуской букты современного Новороссийска, Но при этом само население не менялось. То есть, что такое меньшинство очень сильно влияла на большинство местного населения, то есть свою культуру распространяла. Позже, начиная примерно с XIII века и после конец XIX века, вот именно абхазский, абхазский диалект языка вытеснялся с запада на восток, обратно в сторону Абхазии и дошел примерно до Зимты. То есть убыхи были уже двуязычными, а базин уже абхазоязычными. То есть адыги как бы вернули свою культурно-языковую часть обратно. Считается, что это в том числе связано с распространением иноабазской так называемой епархии, существовавшей в как раз таки в Абхазии и параллельного еще и Абхазского католика Сата, то есть две церкви христианские существовали и очень сильную миссионерскую деятельность ввели в эпоху расцвета Абхазского царства. Кроме того, в структуру жизни Черкесии и черкесского общества очень хорошо влились так, армяне, ставшие в будущем Черкеса и греки, урумы, которые переселялись из Турции, из Крыма с приходом туда мусульман и составляли, ну, так скажем так, они выполняли торговые функции в этом обществе и имели довольно серьезный авторитет. Они э, говорили, естественно, черкесском языке, выглядели как черкесы, но сохраняли свою культуру именно в плане соблюдения христианских обрядов своих собственных. Из всех перечисленных субэтносов феодальное и мне княжеское устройство было у тимиргоевцев, у бжедухов, абхазов, кабардинцев и женеевцев. То есть это феодальные общества были. А у остальных народов были либо промежуточные варианты, как, например, у тех же убыхов, либо открытые демократические общества, принимавшие, как бы, решавшие общественные вопросы на основе народных собраний попытки аристократических родов отдельных вольных обществ взять власть в свои руки вылились в гражданскую войну народа против аристократии, произошедшую в конце 18 века, так называемую адекскую революцию, приведшую к изгнанию или значительному нарушению, точнее сокращению прав аристократии у шапсугов, натухайцев и абадзехов, так, самых крупнейших субэтносов, образовавшихся вот в позднее время. Книжеская власть она ну, не смогла закрепиться на этих территориях, скажем так. Но мы вернемся в прошлое. В 14-15 веках адыгов занимали вот эти вот обширные земли, которых я указывал. В частности, заняли они тогда земли, Кабрадинцы, заняли земли Пятигория, в окрестностях Пятигория. В XV веке очень большое влияние имела еще генуя до, до захвата ее колонии Османской империи. И она очень сильно, это колонисты, торговцы, они очень сильно развили торговлю на территории черкесии и в принципе всего центрального Кавказа, в том числе и у черкесов. Соответственно, полный обмен всех товаров происходил через них. Но с приходом турок, захвативших сначала Константинополь в 1453 году, а позже к 1475 году и генуэзские колонии в Крыму и в Черкесии. Училился поток Адыгов на Восток, которые уходили от власти Крымского ханства и усиление ее благодаря приходу Османской империи. И все это в итоге привело к тому, что многие западные Адыги попали, попали под политическое влияние, они платили дань Крымскому ханству, хотя политически не, пос, не подчинялись, постоянно восставали, пытались сражаться, но э, как бы были слабы, слабы для этого. Остались независимыми лишь кабардинцы, которые все равно в течение трехсот лет подвергались постоянным нападкам со стороны Крымского ханства, со стороны Тура, которые постоянно восставали против выплаты Дани и пытались обрести полную независимость от Крымского ханства. Но перейдем к внутреннему миру Адыков. Фольклор. В фольклоре основное место. У адыгов занимают нарские сказания, героические и исторические песни, разные там рассказы, сказки героях. Сам Нарский эпос, он многонационален и свойственен для многих народов Кавказа. Он есть его осетин, самый распространенный его, есть его абхазов, у жителей, у разных народов Дагестана, у чеченцев, у ангушей он есть, есть в принципе, у карачаев, у балкарцев, каждый по-своему, и во многом даже очень пересекающиеся события и имена, то есть сказки какие-то определенные, и имена героев. Но адыкский он отличается тем, что он песенный. Как бы он весь именно в форме песен составлен. И состоит из множества циклов, посвященных различным героев, героям, каждый из которых включает разные там, повествования или стихотворные части, но традиционные сюжеты они относятся к таким нартам-героям, то есть Нарта это богатыри. Это Соструко, самые известные, которые встречаются практически у всех народов Кавказа, это Батарас, Ашамес, Бодинок и другие нарты. Значит, фольклор этот включает в себя и различные песни, которые относятся там, к свадебным, похоронным, к похоронным действиям сам по себе он включает как бы вопросы от создания мира, создания человека до каких-то мелких там определенных деталей там, ландшафта даже, да, каких-то городов. И все вот эти частушки, песни, они исполнялись в основном народными певцами, сказителями джигуаку, которые были очень авторитетными в обществе, то есть такие барды, которые ходили из Ваула-ваулы, как бы их приглашали на различные мероприятия, где они пес... пели эти песни, и э, по сути они сохраняли, э, скажем так, народный эпос, народные сказки таким образом, устным способом они передавали их. Их очень боялись, уважали, потому что они могли как бы, любое событие свободно э, воспеть, скажем так, вплоть до того, что если бы князь где-то опозорился в битве, то у могли это именно в таком ключе и воспеть, и он получил бы позор в обществе. При этом они были неприкасаемы. Сама религия адыгов представляет собой монотеизм, то есть единобожие со своей стройной системой устройства, мироустройства, единый Бог Тхай или Тхашхо, что, в принципе, то же самое, значит великий Тха. Сама религия, она, по сути, такое философско-этическое учение, основанное на так называемых нормах адыгства или хабзе, то есть нормы поведения в обществе, на основании которых все это общество и живет, и соблюдает их нормы этикета, нормы общения с людьми, нормы общения с Богом, соответственно, и окружающим миром. Сам Бог Дха, он, он как бы не творец, он, его волей не возникает мир, но он является источником законов мира, то есть он как бы регулирует эти законы, он дает человеку возможность самопознания, приближает человека к Богу, но сам Дха не вмешивается в жизнь человека, то есть, грубо говоря, совершая тот или иной поступок, человек должен руководствоваться правилами адыгства и приняты в своем обществе и соблюдать их или не соблюдать в какой-либо сложной ситуации он это выбор как бы воля человека он обращается к богу лишь за советом то есть стоит или не стоит так поступать как к своему какому-то брату другу там, отцу есть, как близкому родному лицу. А сами последствия такого выбора они ложатся полностью на человека. То есть в огромном мире его душа будет либо сгорать от стыда перед предками за то, что он не соблюдал эти нормы, либо они, она будет блаженствовать. Соответственно. Сам Тхау как бы не имел какого-либо образа, был вездесущ, хотя христианство пыталось его как бы втянуть в свою сферу, появлялись иконы с его изображением Тхау. В целом религия чем-то схожа с, во-первых, друидизмом, хотя только особенность в вот проведении обрядов в сыщенных рощах относится к этому, но поклонение самим в рощах или богам не происходило. И отчасти даосизма в плане вот именно нормы этого адык, адыкса, адыкхабзе, так, например, там... Уважение к старшим, это, допустим, неприкосновенность гостя и вся отдача ему всего самого лучшего, это поведение связано с уважением к природе, в которой живешь, к лесу, к зверям, это значит сострадание к ближнему, помощь бескорыстная, то есть ну, общепризнанные нормы морали. Что касается христианства, как уже упоминалось, христианство появилось вообще в Первом веке, первые его последователи в Черкесии, к шестому веку образовалась полноценная Такая епархия на месте в Черкесии, в Зихии и в Тамане матрахская. Соответственно, у черкесов были свои попы, которые проповедовали в том числе и на черкесском языке, однако христианство было смешанное, то есть оно не принято было до конца вообще в обществе, только в основном княжеской верхушкой аристократической, а простой народ продолжал соблюдать нормы адыгской религии, и со временем эти нормы как бы посмешались, то есть в священных рощах они в обряды были уже смешаны, там могли висеть кресты, но обряды были языческие, адыгские. И даже с исчезновением в 15 веке попов, вот этих шагенов, так называемых, христианских из-за истребления их собственно говоря крымскими татарами и турками в обществе с навязыванием мусульманства ислама. Вот Эти нормы не исчезли и по сей день они встречаются в адыгском обществе, допустим, адыги соблюдают Пасху, у них поминальные обряды исключительно христианского вида. Но было, христианство приходило не только в православной религии, но и в католичестве, так генуэзцы пытались распространять еще с 13 века католическую религию, была образована католическая своя церковь в Тамане. И оттуда производилась миссионерская деятельность. Но католичество оно не прижилось, поскольку велось, во-первых, на латыни. Опять же, приняло это было княжес княжеская власть, аристократическое, а простой народ вообще не понимал, о чем речь идет, поскольку на латыни она не предполагала о ведении на языке местом богослужений. Ну и, соответственно, католические миссионеры они периодически прибегали к насильственным методам на распространение религии, чем вызвали негативную реакцию со стороны простого населения. И, соответственно, вся эта католическая епархия, она и рухнула с приходом Османской империи в этот регион и не оставила особо никаких следов. Сам процесс принятия ислама был поэтапным. Адыги, поскольку никогда никого не ставили выше себя, то есть не, не воспринимали чужую власть на своей земле, политическую, имеется в виду, то и мусульманская пропаганда, которая была начата усиленно примерно с 17 века со стороны Османской империи. Она не давала эффекта полного подчинения адыгов, скажем так, Турции, поскольку турецкий султан просто стал восприниматься ими как духовный лидер, но не как политический. И, соответственно, черкесы продолжали точно так же нападать на солдат турецких, на турецкие гарнизоны и при удобном случае их грабить. Впервые, точнее, ислам, как я уже говорил, появлялся в этом регионе вместе с арабами, но не дал никакого... Скажем так, не ставил никакого особого следа. Потом более усилился с приходом Тимура, который прошелся через Черкесию. Ну и, соответственно, закрепился очень серьезно благодаря усилиям крымских татар и Османской империи Турок. Первым, естественно, приняли ислам в основном те общества, которые жили на побережье. Это были и основном княжеские общества. Он появился у натухайцев, у бжедухов, у женевцев, хигайков. Позже уже он распространяется у тимиргоевцев-кабардинцев, причем кабардинцев он очень серьезно закрепляется на их территории, значит, в том числе и у простого населения. Среди простого населения. Ну и последними приняли их те общества, которые жили глубоко в горах, были труднодоступными. Это изначально были абадзехи и шапсуги. Ну и убыхие. В Кабарде э, такое усиление было связано с тем, что там князья согласились, в отличие от других князей и княжеских родов Черкесии, на э, ущемление собственных привилегий, собственного положения в угоду вот, именно в борьбе против внешних захватчиков, э, связан с тем, что как бы, ислам-то он предполагал э, равенство всех перед законом по шариату. Но они готовы пойти были на это. Впервые, кстати, появились первые шариатисты, так называемые. То есть из Малой Кабарды князь Дол был командующим вооруженными силами войсками шейха Мансура, первого повстанца именно на основе шариата исламского. А, при этом отсутствует отметить, что мусульманство, в общем-то, как и христианство в про... среди простых людей... Также точно не глубокие корни не пустила, и обряды были уже смешанными тростинными. То есть в священных рощах мы сели, допустим, кресты, и тут же имамы проводили мусульманские проповеди населению. Кроме того, в самой Черкесии в западные в 40-х годах 19 века очень серьезное влияние произвел наип имам Шамиля Мухаммед Амин который производил здесь шариатскую реформу среди местного населения, объединял адыгов на основе шариатов в борьбе против России. К нему тогда присоединились Кабардан, Тухайбждухи и Абадзехия, собственно, ставшая центром его деятельности. Все это ну, отразилось, естественно, на фольклоре, на культуре адыгов, вот эти мусульманские традиции именно. Исламская этика, так называемая. Кроме того, Амин активно боролся с дворянством, которое имело свойство черкеское дворянство. То есть принимать решения не в пользу народа, а в пользу собственных личных интересов. То есть они могли на сторону Турции прийти, когда бы это было выгодно. Там торговля была, допустим, и защита со стороны Турции. Потом также точно переходили на сторону России, поскольку им это было выгодно. То есть с мнением народа не всегда считались. Особенно в там, где князь, княжеская власть была сильна, а не сила народных собраний. И именно Мухаммед Амин с этим пытался бороться, он как бы пропагандировал свержение княжеской власти и установление именно законов шариата. Чем вызвал, значит, сопротивление натухайского князя Сефирбея Занокова, который как раз таки в годы Кавказской войны стал объединять адыгов с другой стороны, на основе общих правил адыгских адатов, то есть на основе классического адыгства, на основе уважения к княжеской власти. И таким образом у них такая мини-гражданская война происходила. То есть отдыги объединенные субэтносы под лицом Амина и на основе идеи шариата сражались с Ферби Азеноковым, объединившим их на основе адыков на основе адыкства. Также определенное сопротивление было и со стороны Убыхов, тоже у них. Хаджи Берзек Керантух, который объединил Убыхов под своей княжеской властью. Что касается именно торговли, вот с приходом Османской империи на эти территории, Османская империя стала очень активно закупать рабов. Они и раньше, в общем-то, закупались через Генуэсов, но тут это усилилось тем, что они как бы наоборот этому пропагандировали это наоборот этому способствовали и многие адыги они предпочитали скажем так заниматься вместо того чтобы ремеслом каким-то производством сельским хозяйством ну просто набегами просто что это было выгодно сделать набег захватить рабов продать их там, в Турцию и если раньше в перигиноэцах это было свойственно большей аристократии то есть княжеск княжеским Представителям да, и, и дворянство, то приходом в Турцию это настолько усиливано, что даже и простые люди не внушались этим пользоваться. Причем не только в набегах рабов доставляли, но и сами адыги стали продавать своих родственников, особенно в бедных семьях, там, детей своих в рабство, для того, чтобы ну, как-то заработать на жизнь. Считается, что Черки были такими хорошими посредниками Армяне вот, в этой торговле. Тем не менее, очень была развита культура уважения ну, природы, своего окружения, вот это, мира окружающего. Связано это было с тем, что адыги даже строили свои дома, как бы распахивали поля, сады устраивали так, чтобы... Как можно меньше там срубить деревьев, тех же, как можно меньше изменить ландшафт. Они встраивались в этот ландшафт, и даже после исхода адыгов из этих земель очень многие царские агрономы, пришедшие на землю, пустошины на Черкесии, очень удивлялись, вот, как гармонично встроены вот эти террасы земледельческие на в горной части, допустим, как устроены эти сады, как гармонично они с природой сочетаются. А также интересен факт присутствия черкесов в Средневековом Египте, поскольку с 78 века очень активно вывозились эти пленники-рабы из Черкесии, они оседали очень часто в Египте, из них формировались арабскими султанами свои личные гвардии из черкесского пленников и из пленников тюркского происхождения, в основном туркменов, тех же турков, половцев, кумыков. Все это привело к тому, что возросшая вот эта вот элита из этих воинов стала называться мамлюками и выделилась из них сначала тюркская бахритская часть, которая свергла арабских султанов и устроила вот именно тюркскую династию правителей Египта, а к XIII веку усилившаяся черкесская часть соответственно, свергла уже в свою очередь тюркских султанов и установила черкесский султанат бурджитов, который правил Египтом до захвата его Османской империи в 15, в 1517 году, но, тем не менее, черкесы и в последующие годы, и в настоящее время даже в Египте занимали довольно серьезное положение в обществе, были высшим офицерством в армии и по сей день у них довольно большая вот эта черкесская, мамлюкская община в Египте существует. Что касается Кавказской войны, с начала 18 века возникают первые периодические конфликты адыгов с Российской империей, после того как Российская империя стала продвигаться к этим границам и строить укрепления на пограничных территориях. В общей сложности Кавказская война война длилась 101 год по итогу поставив на адыгские народы на грани полного исчезновения И... Если активный период войны с русскими в Кабарде, то есть первый этап этой войны, происходил то есть локально, то есть сама Кабарда только сопротивлялась по 1763-1820 годы, в то время как остальные народы, в общем-то, не включились в эту большую борьбу. И когда началась более-менее активная фаза Кавказской войны, 1820 году, то кабардинцы, они отчасти из-за военных действий, отчасти из-за прошедшей серьезной чумы, были, ну, очень сильно сократились в 10 раз были вытеснены и их земли были захвачены и как бы они были переселены под русские крепости в итоге и получается что вот после вхождения Грузии восточной в 1801 году и Северного Азербайджана через последующие пять лет в состав Российской империи территории как бы Черкесии основной, оказались отделены захваченные от чечни и Ингушетии и окружены российскими территориями Таким образом, Российской империи требовался выход к Черному морю и, и стабильность. В плане того, что в случае какой-либо войны не будет никаких нападений, и стали возникать планы именно покорения Черкесии. С 1817 года, как раз таки, начиная с Кабарды, генерал Ермолов начал проводить эту, эту активную агрессивную военную политику, когда вырубались леса, прорубались просики и строились крепости, перерезающие э, сообщения между черкесами. Разорялись именно выжженная земля, политика была, разорение аулов, сжигание вот этих вот пастбищ. Ну, Сжигание провизии и полей, и садов. И это вызвало, соответственно, освободительное движение, которое на основании, обосновалось на основах идей мюридизма, так называемого, одной, одного из течений суфийского ислама то есть, основанного на таких как мудрецах да, суфиях, которые считались святыми и за которыми шли люди. В конце 20-х, начале 30-х годов 19 -го века. В Чечне и Дагестане сложилось теократическое государство, так называемый Имамат, но среди адыгских племен Западного Кавказа юридизм не получил такого распространения активного. И В эти же годы Россия подчиняет себе Абхазию и Джигетию, создает там свои приставства. А после поражения Турции в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, все восточное побережье Черного моря от усе Кубани до самой современной Аджарии оно юридически переходит в владение Российской империи, и Турция обязывается не вмешиваться в дела Российской империи в этих краях, скажем так. Как я уже говорил, Адыги не признавали турецкой власти, соответственно, и российской власти в новой они также не признали. Значит, к 1939 году в ходе сооружения Черноморской береговой оборонительной линии, то есть это линии укреплений, расположенных по берегу Черного моря и связанных также дополнительными линиями с рекой Кубанью, адыги, значит, получается, вытеснены были в горы, были отрезаны друг от друга, особенно духается от шапсугов, все это привело так к тому, что в феврале, с февраля точнее по март 1940 года Значит, одыги подняли большое восстание по всей Черкесии и нападали на вот эти укрепления. Многие из них даже овладели штурмом, но не смогли их нормально удержать и вынуждены были скрыться в горах. А, причиной тому устал голод, который развился у них с, с тем, что и вот эти были пути перерезаны, торговые пути в том числе были перерезаны, и они перестали получать нормально провиант. То есть, кушать нечего было элементарно. Российская империя, соответственно, все это строила и прирезала для того, чтобы пресечь контрабанду со стороны Турции и европейских государств, которые активно провозили не только еду, но соответственно, и оружие советников военных туда, в Черкесию, для того, чтобы поднимать восстание против российской власти. Тем не менее, с 40-50-х годы русские войска. Продвинулись вглубь закубания, прорезались по рекам и устроили несколько, некоторый ряд укреплений, которые линиями разрезали вот эти супеносы друг от друга. Но во время Крымской войны, в середине 50-х годов, Россия вынуждена была оставить все свои укрепления в Черкесии, взорвать их и уйти отсюда. Поскольку не могла их удерживать и оборонять во время войны от Англии и Франции. И несмотря на попытки англичан и французов сманить Черкесов на войну против России, они не воспользовались этим шансом, на них начались внутренние там, разладиться, и они, в общем-то, не, не выступили открыто в Крымскую войну против России. Соответственно, по окончании Крымской войны русские войска сначала переходят на Восточный фронт, а там значит, полностью захватывают а, вот этот имаман Шамиля клени от Шамиля и как бы заканчивает полностью Кавказскую войну на Восточном фронте, после чего всю массу войск скапливают на Кубани и переходят в наступление на Черкесию. Значит, При этом во время этого наступления Александр II, император тогда российский, он выходит с Кадыгом с предложением таким, что значит, мы полностью подчиняем к себе ваши земли, вы приселяетесь в Кубане под... Значит, надзор русских крепостей и вроде все довольны соответственно адыги ему ответили отказом на это и как бы военные действия продолжились он поставил им такое условие либо выселение либо либо выселение на Кубань под надзор крепостей либо выселение в Турцию соответственно к 61 году большая часть равнинной земель Адыгов была подчинена России, была захвачена а к 62 году Россия овладела с Черкесии именно горной частью в северной, к северу от хребта И перешла, стала переходить с войсками к Черноморскому побережью, просто ведя такую войну методом выжженной земли, уничтожая полностью улы, сжигая все, то есть не давая возможности вернуться и продолжить нормальную мирную жизнь. Все это вылилось к тому, что начался серьезный продовольственный кризис, начался голод, начались очень сильные эпидемии среди вот этого отступающего черкесского населения к побережью. В независимых небольших оставшихся долинах в Черкесии скопились огромные массы беженцев, которые двигались к побережью Черного моря. При этом нужно отметить, что в принципе до военного конфликта был еще и План такого мирного покорения Черкесии путем устроения торговли. В частности, были назначены два деятеля, один из них Скасси, очень известный итальянец, который основал миновые дворы по всей Черкесии и устраивал торговлю среди черкесов. Соответственно, строились там в крепостях единственных имевшейся больницы, школы, туда привлекались вот, в основном из аристократии люди, ну, черкесы. Сманивали, в общем-то, цивилизации. Может быть, и увенчался бы этот проект успехом, но он в торговых телах с Кассией начал мошеннические действия, что очень негативно воспринималось Черкесами и поднимало к восстаниям. Они начали нападать на укрепление, соответственно, план все понимали, что план это долгосрочный, что это несколько поколений должно произойти, и в итоге в Петербурге выиграла как бы вывели лоббиста военного решения конфликта, это оказалось всем таким очень быстрым и легким, то есть просто за несколько лет покорить военными действиями, захватить Черкесию и таким образом решить вопрос. Но какое-то время определенные управляющие состав военный, те же генералы на местах, они продолжали пытаться наладить именно мирные отношения торговые с черкесами но при этом очень много среди них было декабристов и российская власть очень жестоко с ним поступала она просто таких людей снимала либо уводила на другой фронт куда-нибудь в польшу например или вообще снимала с должностей таким образом поменяв высший командный состав на людей которые просто беспрекословно выполняли приказы и не интересовала в общем-то методик. Все это привело к тому, что в итоге в этой кривопаралитной войне в последующей массовой депортации из в Османскую империю, значит, большая часть населения была выдавлена из Черкесии, черкесского именно. Немногим более 50 тысяч человек осталось сдавшихся и перешедших в пойму Кубани, а из бывших миллиона трехсот примерно, по оценочным данным, населения черкесского. Соответственно, в ходе вот этого переселения очень многие из них погибли от болезней, от холода, от голода, не говоря уже о том, что сами турки не были готовы к такому наплыву беженцев. Опять же, многие частники пользовались этим, перегружали суда, эти суда тонули. Те, кто выселился в итоге на территории Османской империи, были, ну, как бы, оказались в таких условиях антисанитарии и голода. Опять же, по стульку турецкое правительство не могло долго решиться, что, я с, ними нужно, и что я с ними нужно делать, как, как бы расселить эти палаточные лагеря. Сама война к 1964 году закончилась тем, что русские войска в итоге вышли по побережью, дошли до Сочи, там у них последние сражения с убыхами произошли, и в итоге, дойдя до Красной Поляны, здесь закончилась 21 мая 1964 года Кавказская война, был проведен Парад Победы, со стороны Турок Османский султан Абдул Ахмед II тогда правил, он как бы приветствовал эти переселения, был специальный закон, ему издан даже. Пропагандисты различные засылались в Черкесию, которые обещали там сказочную жизнь, огромные льготы для переселенцев. Но по факту они были в итоге расселены на приграничные пустынные земли, в тоже допустим, Сирии, с целью прикрытия Османской империи от нападения бедуинов. У них тоже, в общем-то, в Османской империи тогда был свой кризис. И несмотря на все вот эти обещания, они в итоге стали равными гражданами со всеми другими гражданами Османской империи. Также точно с них собирать стали налоги. Их стали забирать в армию, служить на Балканский фронт. Во время революции в Турции в начале 20 века они попали под законы, которые делали из всего местного населения турок. То есть им было запрещено было разговаривать на собственном языке, запрещено было музыку играть собственную национальную, какие-то свои национальные праздники праздновать. То есть они должны были стать турками в итоге. И в результате чего очень многие из них в итоге через поколения потеряли собственный язык. Молодежь предпочитала, что для того, чтобы продвигаться по коренной и лестнице, должна была учить турецкий язык, встраиваться в турецкое общество и как бы свою культуру на свой язык они теряли. Что касается тех адыгов, которые переселились в Кубани, то во время царской России, в императорской, они были таким народным изгоем. По сути, жили в таких резервациях до советского времени, когда благодаря действиям советского функционера во многом аккураты они сумели образовать, допустим, же Республику Адыгею свою. То есть он развивал очень сильно культуру, строил школы, на которые преподавали на их родном языке, очень развивал вообще в принципе всю эту деятельность, и они сумели сохранить свой язык и культуру. В целом же в советское время земли, населенные адыгами, были намеренно разделены в административном порядке на значит, Кабардинскую СССР, адыгейскую и Черкескую автономные области. И был еще такой Шабсурский национальный район, и его позже ликвидировали. Он стал лазерским районом Краснодарского края. За рубежом же этноним Черкес стал э употребляться и по сей день употребляется в отношении вот этих переселенцев. А также от, в отношении потомков мумляков Египта. Э, довольно большие диаспоры представлены у адыгов около полтора миллиона человек э, в Турции. Также потомки их проживают на Ближнем Востоке в различных странах. Это Иордания, Сирия, Ирак, Судовская Аравия, Египет. Диаспора также представлена в странах Европы, Северной Америки, в Австралии даже есть. А что касается именно современной истории, то вот, например в 1992 году Верховный Совет Кабардино-Балкарской СССР приняло постановление об признании и осуждении геноцида адыгов в годы Русско-Кавказской войны, который именно таким образом был воспринят. 21 мая стал днем геноцида и траура, и эти общественные организации обращались как к российскому правительству с просьбой о признании, так и в международное сообщество, но сей день этот как бы, вопрос остается открытым. Единственная страна, которая признала ее на сегодняшний день является Грузия. Что, касается самих последствий Кавказской войны, то, допустим, такие племена, как Субетнысы, как Жанеевцы, хигайки, хакучи и часть шапсузских племен, они больше вообще не существуют в истории, они были ну, полностью вымерли. На Кавказе на российском не осталось вообще убыхов, которые в итоге и потеряли свой язык и культуру. Ну, вроде есть теория, что как бы, их потомки по сей день живут в Сочи, вроде даже эти потомки как, каким-то образом себя сейчас пытаются проявить, но как бы эти люди, которые не знают ни языка, ни наверное, культуры, это только в зачаточном состоянии возрождается сейчас. Онотухайцы, игрухаевцы и, и хатукаевцы также исчезли с Российского Кавказа. И Тем не менее, часть из репатриантов, особенно в связи с войной в Сирии сегодня, они возвращаются обратно в основном на территорию Кабардино-Балкарии, где поселяются и пытаются вот ассимилироваться в новом обществе. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, готов обсуждать эту тему, готов развить какие-то отдельные моменты, если есть интерес, делайте перепосты, не забывайте о поддержке канала по ссылочкам. На этом, пожалуй, все. Всем пока.